Во имя Отца и Сына и Святок Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю сегодняшней радуницей. Радуница, слово радоваться, то есть радующими, радуется вот, эм, о э, мертвых, о наших усопших. Но у Бога ведь нет ни живых, ни мертвых. У Бога все живы. Но есть иное состояние у человека, когда он вроде. И жив, но не совсем жив, но и не мертв тоже. Такая вот теплохладность, такое безразличие и равнодушие возникает. Вы знаете, вот сейчас вот прошел, наверное, почти месяц уже, с, с настоя с того момента, как начался такой, э, официально называется режим добровольной самоизоляции, но на самом деле, по сути, арест домашний население страны, по-другому никак назовешь, штрафная система, палочная и так далее и тому подобное. Вроде бы месяц всего прошел, а такое ощущение, что уже давно это происходит, уже сменилась вот эта вот ненависть, злость, раздражение, недовольство, вот это вот пришла какая-то апатия уже, уже как-то привыкли, уже уже как-то смирились. Вот примерно то же самое испытывает человек, которого в тюрьму посадили. Он в шоке находится, у него стресс, он очень переживает по этому поводу. Он ненавидит, почему чему поводу он сел, ненавидит тех, кто его охраняет, боится всего, всем недоволен. Но вот проходит какое-то время, и он уже, он там живет, получается. Только вот... Ну, такой же примерно испытывает человек, наверное, когда вот он задыхается в дому на пожаре. Сначала он сопротивляется, пытается выжить. Потом происходит апатия, вот эти газы, вот недостаток кислорода. Он впадает в ком и умирает. То же самое, когда человек захлебывается водой, когда тонет. Он пытается сначала выжить изо всех сил, но потом легкие заполняются водой. Он опять же... Бездвиживается, еще живой, но он перестает бороться. Вот еще не жив и не мертв. Каких состояний много перечислить, когда человек еще живой, но уже не жив. По сути, вот прежде чем совсем. Ведь. Только тут у нас происходит это состояние, оно длительно происходит. Не так быстро, как в огне сгорели пожаре, Не так быстро, как в Хельбновце утонуть, в водовороте то происходит намного медленнее, как примерно в животном в зоопарке. Животное в зоопарке счастливо не может быть. По умолчанию. Как бы хорошо за ним не ухаживают, не может быть животное счастливо в зоопарке. Но оно начинает любить тех, кто его гордит. Как же за ним ухаживает? Его горбит. Происходит подмена ценностей у этого животного. Оно уже вот не совсем свободное. Оно вообще не свободное. Оно даже не знает, что такое свобода. Ему уже и нужна свобода. Нас живет в этом зоопарке, в этой клетке. И все устраивает. Вот что происходит с нами сейчас. У нас под видом вот этого вот заботы такой подвергает трессуре определенной. Как партыши, как лошадей скакалка. Встаньте полтора метра друг от друга, наденьте маски, берегите себя. Какая забота. Ну надо же. Денег дайте, чтобы было что есть, сидя в квартире. Уберите дебильные пропуски. На каком основании? Чего ради -то? Какие штрафы надо быть? Если у нас конституция подразумевает свободу передвижения, вот то состояние, когда человек еще не мертв, но уже и не живой. И к этому состоянию мы стремительно скатываемся, просто согласившись. Кто-то совсем не борется, кто-то не боролся даже изначально. Подверженный панике, он осуждал тех, кто, имея какие-то купицы здравого смысла, говорил о том, обратите внимание на те или иные вещи. Почему в Москве работают стройки, если режим самоизоляции? К высшим чинам не нужны эти изоляции, да? Элитные фитнес-клубы работают, потому что элите нужно заниматься спортом, чтобы себя поддержать. А простому человеку нельзя сходить в спортивную и заниматься. Коронавирус находится только там, где простой человек ходит. Получается так? Плитку как клали, так и кладут. Все абсолютно так. Или я не пойму, когда вот этот qr код вы получите, эм, все знают о вашем передвижении, ну, вот, правительство, но то же самое, они же не знают, с кем вы контактируете, инфицировались вы или нет, ну допустим даже если мы примем внимание что есть возможность инфицироваться хотя тот же самый коронавирус, как его так гордо называют, он э, гораздо менее токсичен, гораздо менее э, опасен чем обычная э, сезонная вот эта вот э, пневмония грипп. ничуть не более даже если принять внимание, что этот QR-код дает? только способ контроля не заразится человек, что ли? Нет? Как он не заразится? Или вот это вот как икона ограждает вот этот вот QR-код Что он дает? -то? А между тем, как мы рассуждаем? Что тебе сложно смс-ку послать? QR-код получить? Да нет, не сложно. Просто уважать нужно себе человеческое. Желать жить, бороться, а не перестать не и уже вот Ожидать. Я допускаю, что после вот этого вот, после этой проповеди э, э, будут, для меня будут уже какие-то последствия. Но я не могу молчать, когда вижу, как это все происходит. Вообще все, что я сейчас говорю, хотелось бы сказать более извительно, более грубой форме, гораздо резче. Только та боль и скорбь за народ, за мой народ, у меня другого народа нет, я русский и живу в России. Дорогие братья и сестры, мы сегодня молимся об усовших. Так давайте будем помнить о том, хоть у Бога все живы, но мы пока здесь еще живем. И мы еще не пришли ту черту, который вот в вечность отошли. Будем уважать данную работу, нам, свободу. Потому что мы не только сами здесь живем. У нас есть обязательства перед детьми нашими. они вырастут уже какими? Крепостными? Или что? Просто уже. А через поколение уже совершенно нормально будут купить и продать. Приписать куда-то. Так примерно будет происходить. Ну, развитие событий примерно такое будет. Не в один же день у нас когда-то крепостными стали крестьяне. Не так вот раз и решили. Это произошло за несколько десятилетий, столетий даже. Сейчас-то нужно быстрее сделать, тогда интернета не Вот примерно так. Если свою свободу не уважаем, уважаем хотя бы и любим будущее наших детей. Потому что им жить в этом мире. Если сейчас не отстоять свою свободу. Дети по умолчанию не получат. Они даже знать не будут о том, что бывает свободных. Как рожденное животное в зоопарке. Она привыкли знать. Кроме зоопарка, другого мира не существует. Вот к чему мы идем. Остановитесь. У меня нет алгоритма действий, как делать. Я не революционер. Я просто то, что говорю. Это то, что вижу. Есть пути действия, совершенно легитимные, законные, в рамках правового поля, и мы их не используем. Почти никто. Такая капля в море. А их надо использовать. Законы описан для того, чтобы их соблюдать. Если кто-то другой не соблюдает законы, вообще перед нашим права. значит к этому закону мы должны обратиться. Так и должны действовать. Немножко необычно слушать это из-за священника, который стоит на море. А у меня нет такого способа обратиться к вам. Я тоже гражданин Российской Федерации. И у меня тоже есть дети, хоть они и взрослые. Давно уже живут сами, но я тоже за них переживаю. Бог ваше благословение.